всем привет сегодня э, очередное. не спорте не со мной а с моими аргументами опять про богов таблицы менделеева 29 элемент это знаете что 29 число это гидра а откуда же я взяла что 29 это гидра вот есть такие хорошие люди которые смотрят все мои ролики а есть другие есть другие люди. Вы заметили, что вот как только математическая тема, так всех ветром жду. <смех> Замечали? Вот эти другие не будут понимать, откуда гидра 29. Я на той неделе планирую опубликовать. Ну так вот, гидра, самое большое созвездие на Земле. 29 это ее число, ее символ. И в, в таблице Менделеева гидра... Вот 29 Купрум, медь. А второе название гидры – Медуза, Горгона, Медуза, медь. И может, из медведицы медведицей связано, кстати. Почему бы нет? Медуза, медь. Вы скажете совпадение – Следующее совпадение на созвездие Лебедя, на то, что есть такая тема в нашей истории, вышла не только я, но у меня несколько получилось, там и сказки, и клип Ладигаги, и еще. Я пришла к созвездию Лебедя, к тому, что это созвездие влияет на нашу историю. И у нас в предыстории боги и титаны. И была битва титанов. Об этом даже фильм был снят. 22 номер 22 титаны. Титаны, 22 номер. Я 22 ассоциирую с лебедем. Еще момент, который может быть связан с этим числом. 2-2 как бинарный код. Может быть, это создатели буквально исконного цифрового цифрового мира, может быть так вообще Пацифик, глубина темы пацификам пока что не видит дна вот я слышу ченнелинги что есть межзвездный союз он связан со звездем Лебедя есть галактическая федерация света, созвездие Тельца и есть и империя Драка это Орион и, может быть другие созвездия, в общем есть империя союз и федерация. Обратите внимание, что одна известная страна успела побывать до 17 года империей, затем 70 лет союз, а сейчас федерация. Вот как оно бывает. Мне это тоже похоже на Пацифика. Три команды, которые, которые возможно взаимодействуют с политикой на земле. И еще одно, 72 я говорила, связано с тотом Атлантом, вы спросите, ну вот Гафни, при чем здесь тот Атлант, А я напомню, что тот -то Атланта сама то Пенни Брэдли ассоциировала с собаками, с темой собак, а собака кричит Гаф Гаф и 72 гафней попробуйте со мной спорить. Ну, вы видите, 72 и гафней. Кстати, золото 79. Кто родился в 79 году? Золотые люди. Еще из интересного, сотовая вселенная ферма. Сот, сотый элемент, это из редкоземельных, называется фермий. Ну, а 19-й, 19-й, Чих-чих, простуда, называется калий, как богиня калий или калий юга. Вот она. И, кстати, тут в атомной массе тоже связь с собаками, хотя 19 коты, но 39 собаки. В гаплоидном наборе, соответственно, коты и собаки. А собачьи число, полный набор хромосом, это платье на 78. Кстати, из редкоземельных 92 уран, 92 это как два человека. И на уране есть люди, я это покажу из гематрии. Из гематрии, я повторяю, есть прекрасные зрители, которые знают больше остальных. Они знают о богах, потому что смотрят мои ролики. Есть остальные, которые пребывают в иллюзиях, может быть верят каким-то ошибочным данным, лишь потому, что пропускают мои видео. Кстати, числа серии 14 и 26, это э, кремний и железо. Аргентум серебро, как Аргентина. Это лишь кажется сейчас задорновщиной, да? кажется чепуха. И все-таки девятнадцатая простуда, как Кали-Юга Калий, богиня Кали. Гафни 72. И очень-очень получилось 29 гидро и купрум. Медуза, медь. И кстати... Страна, которая ассоциирована с числом зверя 666 самым наглючим образом. Эта страна уже определена, но я ее сейчас не скажу. Я оставлю это напоследок. Это будет вишенка на торте и десерт. Только для тех зрителей, которые действительно готовы принимать истинное знание и быть на много шагов впереди остальных которые не знают такие детали про нашу жизнь. Отгадайте, какая страна проходит под этим номером самым очевидным образом. Вот Мне интересна ваша версия, а я уже знаю ответ. И самое простое, самое простое. Отгадайте, с какой звездой связана США. С политикой какой звезды. Тут даже в гематрию не надо заходить, у вас будет, у вас будут числа на виду. Это очень просто. И, кстати, да, шестерки, шестерки это углеродная форма жизни. Еще одна загадка. Вот мне сейчас интересно, не заглядывая в гематрии, не заглядывая, с, каким, с какими планетами связано число 21, планетами или спутниками. Один из всех, одно из двух. Еще одно, отгадайте число Сатурна, очень уже известное и раскрученное. И еще одно, с какой планетой синхронизирована почему-то в числах Земля. Неожиданно, кстати, я не ожидала найти то, что нашла. И еще вопрос, какая планета, быть может, курирует христианство. Вот ваши версии по этим указанным вопросам. Я их, кстати, не пронумеровала. Это был ролик «Завлекалочка». Ответы на эти вопросы будут знать только те зрители, которые смотрят не только разборы клипов, только передовые люди, которые будут знать истину в цифрах. Так что если есть идеи, отвечайте на эти вопросы указанные, ставьте лайк и обязательно следите за новыми роликами.